Добрый день! Меня зовут Анастасия Выговская, я раздерматолог косметолог клиники EDIT. Сегодня мы рассмотрим важную тему противопоказания к ведению ботокса. Они разделяются на абсолютные и относительные. К абсолютным относятся первое это беременность и лактация. Исследования на кормящих и беременных женщинах никто не проводил и проводить не будет, потому для безопасности наших пациентов в это время никакие инъекционные методики мы не практикуем. Второе это инфекция в месте проведения процедуры. Если есть инфекция месяцепровождения процедуры, введение ботокса в эту зону может способствовать ее распространению. Третье. Острый инфекционный процесс в организме. Если есть острый инфекционный процесс в организме, иммунная система скомпрометирована, поэтому действие ботокса может ослабиться. Четвертым противопоказанием является синдром Ламберта Итона или местония Гравис. При заболеваниях, которые влияют на ослабление мышечного тонуса, инъекция ботокса не проводятся. Также есть три относительных противопоказания. Первые два – это грыжи верхних и нижних век и птоз ткани лица. Данные противопоказания доктор оценивает на осмотре. Они имеют градацию по выраженности, и при легкой степени инъекции возможны и не несут никакого вреда. И последнее относительное противопоказание – это миопия высокой степени, то есть близорукость. При данной патологии инъекции проводятся только после заключения офтальмолога. Надеюсь, я полностью осветила данную тему. Если у вас остались вопросы, задавайте их, пожалуйста, в комментариях, а я буду рада видеть вас у себя на приеме.